При закрытии смены сотрудникам кассы формируется отчетом. Отчет о розничных продажах и Z-отчет. В отчете о розничных продажах должна быть сформирована выемка денежных средств, а в Z-отчете не должна отображаться сумма инкассации. В случае, если выемка денежных средств не сформирована или в Z-отчете есть сумма инкассации, необходимо позвонить в отдел специальных IT-проектов по внутреннему номеру 12-666. Специалист 1С проверит отчетом и сформирует корректировку регистров.